Всем привет, друзья! В этом выпуске я расскажу про скандал на отборе на Евровидение 2019 года и, конечно, покажу монеты, посвященные этому событию. Если тема интересна, продолжайте смотреть. Ну что, поехали! Украина не будет представлена на Евровидении в этом году. Вот такой итог скандала с участниками отбора. Сильно углубляться в эту ситуацию я не буду, так как уже много видео снято на эту тему. Например, я поделился роликом у себя в сообществе, зайдите и зацените. Я считаю, это крайне непрофессионально со стороны организаторов допускать такую ситуацию. По поводу концертов Маруф в России было известно и до начала отбора. И этот момент можно было предвидеть и не доводить до такого скандала. Огромное количество украинцев проголосовали за эту композицию и за исполнителя. И что в итоге? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне посчастливо попасть на концерт Маруф, выступление в прошлом году в октябре в Харькове, это было ну очень круто. Честно скажу, у меня была огромная убежденность в том, что Маруф может победить на Евровидении. И это будет именно от Украины, не России, ни других стран. Хотя наверняка ее сильно уговаривали и другие страны. По поводу политических моментов, она четко озвучила свою позицию и предложила отказаться от концертов в России. Но как видим, организаторам это не нужно. В итоге скандал. Ну что, ситуация уже сложилась как сложилась, давайте примем ее как есть. Думаю, кто-то был точно уволен со своих должностей. Давайте перейдем к нашему хобби, а именно монетам Украины. В далеком 2004 году на выступлении в Турции, в Стамбуле, Руслана занялась первое место. Я смотрел ее выступление и эмоционально переживал, болел за нее очень сильно. Сейчас на своих экранах вы видите довольно интересный жетон Луганского станкостроительного завода. Да, там продолжали выпускать жетоны. Хоть оборудование для чеканки монет было уже в Киеве, но жетоны производились. На реверсе монетовидного жетона мы видим композицию с Русланой и надписью Евробачиня. На аверсе надпись «Эксклюзивная коллекция», изображение гривны киевского типа, год 2005 и фраза «Сувенир из Украины» на английском языке. Такие монетовидные жетоны, посвященных Евровидению, я видел в двух цветах – в белом и золотом. К сожалению, не могу пока более подробно про них рассказать, пока накапливаю информацию для полноценного видео про редкие жетоны Луганского станка строительного завода, но если вам есть чем поделиться интересным, напишите мне в телеграм или здесь в комментариях. А теперь давайте перейдем к монете, которая посвящена проведению 62-го песенного конкурса Евровидения 2017 в Украине. На реверсе монеты изображен официальный слоган и логотип Евровидения – цветные бусы. Мне кажется, этой монеты не было в плане на 2017 год, поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь, ее очень быстро решили внедрить. А концепция дизайна разрабатывалась с двумя украинскими креативными агентствами. Сжатые сроки. Ну, как обычно. Как сообщил один из основателей агентства, который работал над логотипом, ребята работали в течение двух недель, так как сроки были ужаты, и было разработано четыре варианта, и победил логотип «Намыста». Идея ребята хотели раскрыть суть Евровидения, которое объединяет уникальных, говорящих на разных языках, проживающих очень разные жизни людей. Образ «Намыста» придает смысл, Разные по форме и наполнению элементы собираются вместе, создают уникальное единство. На версии монеты размещены в центре на зеркальном фоне малогосударственный герб Украины, под которым надпись «Украина», номинал 5 гривен и год чеканки монеты 2017». И полукругом стилизованная композиция «Панорама города», на которой изображен архистратик Михаил и надпись «Киев». Друзья, вот такой у меня получился обзор темы Евровидения и монет. Напишите в комментарии, что думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк или дизлайк. До новых видео, всем пока!